Я Кузьмина Юлия Валерьевна. У меня двое детей. Мы решили воспользоваться с капиталом и обратились в Нижегородский кредитный союз. Мне очень понравилось обслуживание этого кооператива, и я даже выиграл в конкурсе телевизор. Можно? Очень хорошо все относится, все добрые, все хорошо. Ну, вот наше приобретенное жилье.